Почему соцсети не для продаж? Фейсбук уже не тот и в инстаграм развиваться в раз сложнее. Об этом я иногда думаю и часто слышу от предпринимателей. Почему в соцсетях нельзя продавать так, как это было раньше? Поговорим в этом видео. С вами Роман Стайльмах и Бризмедиа. Соцсети меняются. Еще несколько лет назад контента было намного меньше. Люди успевали смотреть, читать, переходили по ссылкам в постах. Но в один момент объем информации и шума в ленте пользователей достиг такого уровня, что люди просто не успевают его обработать сейчас. Представьте, что совсем недавно в фейсбуке в день создавалось 10 миллионов постов, всеми и личными профилями и бизнес страничками, а пользователи могли обработать только 1 миллион, то есть только 10% постов были замечены. То есть сейчас, когда контента в десятки раз больше, вероятность того, что ваш пост будет прочитан в десятки раз меньше. Расчеты провести легко на основании количества новых постов в день, среднего времени, проведенного пользователем в сети и времени, необходимого для прощения среднестатистического поста. Теперь представьте, какая вероятность быть прочитанным у поста, где написано просто «Купи». Конечно же я слегка драматизирую, но я это делаю, потому что многие предприниматели публикуют посты, где просто представляют свои услуги и все, это уже не работает. То есть раньше работало, сейчас уже нет люди перегружены информацией и то что их не увлекает уже раздражает и что же делать предпринимателю в соцсетях если нельзя продавать взаимодействовать соцсети становятся основным инструментом взаимодействия между предпринимателем и клиентом и это открывает дополнительные возможности особенно для тех кто хочет построить долгосрочные и тесные отношения взаимодействие и отношения это будущее соцсетей и вот почему Органический охват настолько маленький, что ваших постов никто не видит. Facebook и Instagram понимают, что информации в ленте намного больше, чем люди могут ее обработать, поэтому меняют свой алгоритм формирования ленты. Если посту из личного профиля пробиться сложно, то из бизнес-страктнички практически невозможно. Система сама его придерживает, предполагая, что это рекламный пост, а рекламные посты уже всем надоели. Развитие разных мессенджеров как сопутствующих сервисов Пользователь, когда видит пост какого-то бренда, предполагает, что можно кликнуть на имя, потом нажать на «Отправить сообщение», описать свою проблему и получить ответ, причем в течение 50 минут. Это казалось невероятным еще несколько лет назад, ведь коммуникация велась посредством email, а там можно было отвечать в течение 24 часов и это было нормально. Но те, кто могут обеспечить ответы своим клиентам в течение 50 минут через соцсети, выигрывают у других. Люди используют странички брендов для поддержки и жалоб. Ведь как раньше было? Нужна поддержка, ты звонишь на горячую линию, ждешь непонятно сколько. Помните эту картинку? Аааа, -а -а, ваш звонок очень важен для нас. Сейчас все по-другому. Люди заходят на страничку бренда в Фейсбуке, например, под первым же постом в комментарии описывают проблему, они даже сообщения не отправляют. Они пишут проблему публично и в любое удобное для себя время. А потом представители бренда уже занимаются этим вопросом. И чем быстрее они предоставят предметный комментарий, тем больше шансов у них выжить. Смотрите, когда я говорю бренд, я не имею в виду только Apple или Starbucks. Я имею в виду всех предпринимателей, все бизнес-странички. Например, как Брис Медиа или как это, Роман Стельма. Каждый предприниматель должен понимать, что соцсети меняются, и поведение людей меняется. И мы должны меняться, если хотим продолжать заниматься нашим любимым делом. А на сегодня все. Если это видео вам понравилось, или вы считаете, что оно может быть полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. С вами был Роман Стельма. Пока.